Всем привет, друзья! Сегодня хочу поделиться своим рецептом, но ну, он был у меня, но ну, и засню по-новому еще раз. А, собрала почти три ведра 10-литровых огурцов. А, они уже большие у меня, как вы видите, но они пойдут у меня и на пиццу, и вообще с картошкой тоже вкусно кушать. <coughs> так, подготовила банки 5-3-литровых простерилизовала их подготовила листья смородины чесночка листья вишни вот эти вот эти ветки хреновые листья и листья укропа сейчас а, собираюсь это все рас, раскладывать первоначально мы сейчас будем изначально мы будем добавлять хрен Так, листья хрена добавили, добавляем теперь укроп. Укропа. Обязательно зонтики. Зонтики обязательно. я укропа много принесла вдруг не хватит а за что выкинуть еще страшно я люблю вот такие пушистые ложить мне они больше нравятся как-то вот такие Затем добавляем 3 листочка смородины, обязательно только 3. Меня как бабушка научила, так и ложу. Так, В каждую баночку, так, вишневые листья, В вишневые листья мы будем добавлять 9 листочков, обрываем. Спросите, почему 9, а не 10? Не знаю сразу говорю не знаю моя бабуля меня так научила так и как научила так и делала и добавляем по парочке чесночка по две штучки смородину и надо, так и пока мы это все добавляем, <coughs> у нас на воду стоит вода, просто вода, без ничего, кипяток, мы его скипятим и зальем наши огурчики, теперь пока вода греется у нас, будем раскладывать огурцы. Все. Главное, не спеша все, хватит сюда вот Андрей принес у меня листочка, которых не хватало, И сейчас мы будем докладывать сюда огурцы там еще у меня крупные огурчики лежат у меня Димыч поехал друганом куда-то так, отрезаем верхушку, полки как обычно, на соленье Вот такие большие огурчики мне нравятся на пиццу. Их очень хорошо нарезать, удобно. На пицце? У нас вода, так это у нас лишнего будет, вода вскипятилась, я ей давала остыть чуток, так как э, на дне, э, так как вода с кипит, получается, с белой, надо чтобы она э, на дно залегла, как говорится, и... Будем сейчас чистенькую водичку и заливать огурцы. А вода должна стоять, то есть в банках она будет стоять у нас минут пять, чтобы рассол получился. Так, все зальем, все закроем под крышкой оно стоит. Пока у меня будет стоять, я буду а, нарезать для огурцы. Покажу второй рецепт, который я очень люблю. Салат неженский. сегодня собрала, смотрите, вот до горлышка я полностью заливаю. Потому что огурцы а, впитывают воду. И надо это все залить нам. Да, не договорила, неженский салат мне очень нравится. Зимой мне нравится его кушать. Очень вкусный, как свежий, как будто вот-вот накрошенный из грядки возьми хочешь так, возьми ну все друзья у нас постояло 5 минуточки пять минуточек и всю воду сливаем с огурцов обратно в кастрюлю дальше мы будем ставить на огонь Добавим соль, сахар. То есть варим маринад. Нам надо, чтобы это все растаяло. Желательно помешивать по чаще, так как может сахар прилипнуть. Так. Пока у меня стояла я как раз успела накрошить 5 литров огурцов ну, кура, Куром. Так, друзья, вот у меня сахар. В баночке соль. Сейчас будем добавлять соли. Так, у нас 5 банок 3 литровых соления огурцов. Значит, я на 3 литровую банку я ложу 2 столовые ложки соли. Стараюсь без горки потому что она будет соленая раз значит мне надо 10 ложек 2 9 10 соль добавили мы затем берем сахар нам сахара надо на одну трех литровую банку 4 ложки столовые ложки 20 ложек добавляем ну, я стараюсь вот такие вот с горочкой раз два три восемнадцать девятнадцать двадцать огурцы получаются не сладкие получаются они такие не соленые а как свежие зимой прям открываешь да не соленые а так, так прям приятный приятный рассол даже его пить очень у меня бабушка очень любила да и мы тоже Попиваем этот рассол, уже полезный. Ну вот. Теперь помешиваем. Обязательно помешать, чтобы оно растворилось. То есть растаяло Пускай варится. После еще помеша. А пока он у нас а, закипает, рассольчик, мы будем а, добавлять еще ингредиенты в нашу, в нашу баночку. Так, я перец добавляю по две штучки на банку. Мне нравится. Затем берем гвоздику. На трехлитровую банку я добавляю три штучки. Много не надо. Слишком пряный вкус. Перебор тоже нехорошо. Так, вот три штучки у нас. И мы в каждую трехлитровую баночку добавляем. Так, ну все возьму добавили, теперь добавляем черный перец по 9 штучек. Это бабушка мне все так научила. Все у нее как в аптеке было. Так, три. И теперь подготовим обязательно уксус. Я иногда уксус забываю, потом оно мутнеет. Так, я оставлю уксус рядом с банкой, чтобы не забыть. И ложу чайную ложку десертную рядом с уксусом. Так, и мы дождемся теперь, когда закипит наш рассол. Опять все это будем помешивать. Начинает закипать потихоньку. Ну вот у нас рассол такой зелененький получился, Скипел. Но я ему дала постоять минутки три обязательно, чтобы на села на дно. Ну то есть и от соли, мусор, вот это все. Так, друзья, я залила наш рассол и будем добавлять десертную ложку, то есть чайную ложку. Будем добавлять чайную ложку а, уксуса. 70% вполне нам хватит. Больше лишнего не надо. Так как она будет кислинку давать сильно. И завтра я вам покажу, какой рассол будет прозрачный, чистый, как родниковая вода. Ну вот, друзья, вот у меня огурцы засолились. Все хорошо, как вы видите. Рассол прозрачный, чистый. Огурцы большие. <смех> не успеваю, не успеваю. Работы много. Как вы видите, все как под одну вот, копирочку. Сейчас это у меня Андрей вытащит. В подвал уже все. Бамочки остыли у нас. И буду варить компоты начинать. Короче, каждый день. Короче, каждый день у нас варку, То есть у меня варка, варка, варка, варка, варка. Это все летом и так. Начало есть, значит будем до осени все варить. Сейчас начинаются соления, варенье и компоты.